Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал АМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы, если они есть в тексте с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Телеграм канала Market с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитических контента новая неделя и соответственно мы еще ближе к следующему крайне важному событию для всех финансовых рынков это заседание американского регулятора она состоится уже на следующей неделе то есть начнется во вторник в среду традиционно по итогам двух дней будем подводить итоги еще две недели назад мы с вами пришли к выводу что сейчас на рынках точно будет жарко непредсказуемо волатильность будет оставаться выше среднего, но нужно ждать именно следующий важный триггер и, соответственно, смотреть на индекс доллара как на тот актив, который по-прежнему сохраняет достаточный потенциал для роста. Друзья, сейчас индекс доллара котируется на тех же самых отметках, что и во время моего последнего включения для вас 112 пунктов. Ситуация не изменилась, но если мы посмотрим на то, как вел себя этот инструмент в четверг и пятницу, он побывал и на локальных максимумах в районе 114 пунктов, потом откатил вот к тем уровням, которые... Мы видим сейчас на чем основана моя убежденность в том что индекс доллара ждут новые максимумы все как и раньше мы следим за фундаментальным фоном в сша и прекрасно понимаем что при тех водных которые есть сейчас у американского регулятора есть достаточно оснований причин чтобы также активно повышать ключевую процентную ставку как и раньше то есть напомню что для принятия решения о ужесточении монетарной политики нужно чтобы рынок труда был в хорошем как бы, состоянии. Это действительно так. Вспомните последний отчет Non-Farm Parallels, когда уровень безработицы, мы увидели это в цифрах, остался на минимальных значениях за все время наблюдения за статистикой. Но самый важный индикатор, конечно же, того, что Федрезерву нужно вмешиваться в текущую ситуацию, это продолжающийся рост базовой инфляции. В частности, базовая инфляция в США выросла с 6,3% до 6,6%. Это максимум за последние 40 лет. И если рассуждать опять же о том, что сейчас происходит с ценами в США, то здесь вывод -то однозначный, он напрашивается сам о собой. Если мы видим рост базовой инфляции, то есть это компонента, который не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители, значит, нужно сделать вывод о том, что растут в стоимости все категории товаров. Инфляция стала самоподдерживающейся, и американская экономика оказалась в так называемой инфляционной ловушке, или по-другому говорят, инфляционной спирали. Логика здесь тоже очень простая. Инфляционная спираль, она может быть следствием того, что рынок труда в США остается дефицитным с точки зрения предложения, и работодатели действительно конкурируют за каждый свободный кадр, который на рынке имеется. Конкурируют каким образом, повышая заработные платы. Если растут заработные платы, то бизнесу, промышленникам, предприятиям приходится компенсировать возросшие издержки через более высокие отпускные цены на производимые товары и оказываемые услуги. Поэтому повсеместно растет все в стоимости. И немного рассуждая, опять же, на перспективу, я все-таки еще сторонник идеи того, что рынок нефти к концу этого года точно покажет новые локальные максимумы. Можно добавить, что еще одним риском, который навис над американской экономикой, будет рост не только базовой инфляции, но и основного индекса потребительских цен. Поэтому проблема, на мой взгляд, серьезная. И серьезность этой проблемы, сейчас дает возможность американскому регулятору, с одной стороны, заставляет Федрезерв действовать, а с другой стороны, дает возможность проводить постоянные эксперименты над своей экономикой. И ФРС может это делать, потому что, если сравнивать состояние американской экономики с другими странами мира, то к ней меньше всего претензий. Стабильные показатели экономического роста, даже несмотря на то, что американский регулятор уже повысил ставку выше 3% и намерен делать это и дальше. И, конечно же, вот это состояние нормальное, стабильное состояние американской экономики, сейчас Федрезерву дает возможность повысить ставку снова уже четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов или даже на и Смотреть за тем, как на все это отреагирует сама американская экономика и рынок. Для чего ФРС это делает? Для того, чтобы чуть-чуть охладить экономику и заставить домохозяйство все-таки притормозить со своей потребительской активностью. Потому что именно высокие показатели потребительской активности США, в том числе и разгоняют показатель инфляции. И на мой взгляд как бы, может быть, и не совсем объективно это звучало, но, возможно, действительно в наше время нет более действенного инструмента борьбы с инфляцией, чем корректировка ключевой процентной ставки. Поэтому, друзья, я считаю, что вот та база аргументов, которая у нас уже накопилась, она достаточна для того, чтобы мы верили в рост индекса доллара, потому что мы ну, должны понимать, что если ФРС продолжит повышать процентные ставки, а он продолжит это делать, то ключевая ставка американского регулятора уже к концу первого квартала – 2023 года перевалит за 5%. Это даже при оптимистичном, точнее при скромном оптимистичном сценарии, потому что этот сценарий основан на ожиданиях повышения ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, на 75 базисных пунктов в декабре и еще на 50-75 базисных пунктов в марте. Но я уже неоднократно вам говорил, друзья, что на фоне последнего скачка инфляции есть довольно... Оправданное мнение, скажем, что американский регулятор может повысить ставку сразу на 100 байсных пунктов вот уже на следующей неделе. Я в связи с этим рекомендую вам верить, собственно, в то, что индекс доллара еще обновить локальный максимум, придерживаться длинных позиций. И эта вера также еще и основана на сохраняющемся росте доходности американских облигаций. За два дня моего отсутствия на финансовых рынках десятилетние трежерис прорвались выше 4%. Сейчас котируется на отметке 4.15% друзья. Это значение, которое доказывает, что рынок долго тянется к ключевой ставке американского регулятора, нейтральные значения которой находятся уже поближе к 5%, но не может на этом фоне... Индекс доллара развить нисходящую динамику. Поскольку волатильность, как я уже отметил, значительная, я предлагаю вам в таких условиях не распыляться на большое количество торговых инструментов, а вот взять для себя за основу несколько из них. Вот, например, индекс доллара – это один из активов, на который, за которым нужно следить. Европейская валюта – тоже валютная пара. На мой взгляд, она должна быть сейчас в торговом портфеле котировки 0,9835 мы ждем заседания Европейского центрального банка на этой неделе. Ставку, конечно же, повысят. Ключевая ставка вырастет с 1,25% до 2%. И несмотря на то, что многие говорят, что ЕЦБ в принципе встал на, рельсы с, на дни рельсы с другими центральными банками, повышая агрессивно ставку, он все равно будет сильно отставать от того же самого Федрезерва, и в лучшем случае ставку, которую мы увидим к концу этого года, 2,5%, это будет существенно ниже, чем ставка американского регулятора, которая может превысить 5%. Экономический фон, если сравнивать американскую экономику и ЕС, здесь даже не нужно проводить параллели, в ЕС все плохо, а в США более-менее нормально, даже... Последние показатели по инфляции, это подтверждают, инфляция в еврозоне уже 10%, по неофициальным данным, находится в районе 14% и продолжит дальше расти. В зависимости от энергоресурсов, энергетический кризис, который, если исходит опять же с повестки, Средства массовой информации это не значит, что эта проблема решена, она еще воухнется, а в конце этого года и станет причиной еще большего давления на позиции евро. Сегодня будет много статистики по европейской экономике в 7.30 по GMT, ждем данные по производственной активности и активности в сфере услуг ключевых стран ЕС и еврозоны в целом. Отчеты наверняка разочаруют и, я думаю, что станут причиной дополнительного давления на европейскую валюту. Даже если рост евро продолжится до заседания американского регулятора на следующей неделе, он вряд ли будет продолжительным и выше паритета силу евро забраться уже точно не будет. Доллар девяносто 148.91. Дождались мы интервенцию. Опять же, очень много еще порохов, пороховниц у Банка Японии, потрачено, скорее всего, на последнее вмешательство было тоже около 20-25 миллиардов долларов. Еще в резервах есть 80-110, поэтому э, ждем дальнейшего снижения пары, потому что Банк Японии, судя по всему, э, уже... Э, в качестве следующей плиты психологической 150 иен за доллар вышел от этой планки уже пускать ее не будет. Золото 1655 долларов за тройскунцы. Вот этот инструмент я предлагаю рискнуть сейчас и как минимум до заседания американского регулятора купить. Друзья, с целями 1680 700 долларов за тройскую унцию. Понимаю, опять же, что довольно странно сейчас покупать золото из-за того, что происходит с долларом и на фоне роста доходности американских облигаций, но геополитика, которая всегда была рядом, традиционно оказывает поддержку защитному золоту особенно если речь идет об усилении геополитической напряженности, как это сейчас. Я думаю, что на этом фоне золото в ближайшие дни может неплохо вырасти. Или хотя бы даже на ожиданиях того, что будет дальше на следующей неделе, после того, как ФРС примет решение по ключевой процентной ставке. Золото долгое время было уже в аутсайдерах. Давайте попробуем сейчас немножко его как бы возвысить над другими финансовыми активами и параллельно на этом фоне попробуем заработать. И Рынок нефти. Также я, бренд продолжаю держать в длинных позициях. 90,84. Сейчас котировки в качестве позитивного фона для нефти. Это блок китайской статистики. Я думаю, что после съезда, очередного съезда китайской коммунистической партии не было смысла уже рисовать статистику. Поэтому мы будем рассчитывать и считать, что она отражает реальное положение дел. ВВП в третьем квартале китайской экономики вырос с... 3 ,9, с 3,4% до 3,9%. Промышленное производство, прогноз был 4,5%, фактическая цифра 6,3%. Экспорт Китая вырос с 4,1% до 10,7%. Это статистика, которая позволяет нам сделать вывод о все-таки не таком же и значительном влиянии ковидных ограничений на китайскую экономику. И в случае дальнейшего восстановления Китая будет, соответственно, обеспечен спрос на топливо и в условиях дефицитного предложения это может стать причиной еще одной волны активных покупок и бычьего ралли под конец этого года. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.